Приветствую всех! И в этом уроке я покажу, как сделать из обычного персонажа модульного персонажа. Давайте загрузим нашего персонажа, которого мы создавали, когда делали рик для Unreal Engine 4. FBX. Находим боли. снимаем галочку с animation и ставим галочку ignore live bones. Жмем импорт. Получаем такого персонажа, скелет можем скрыть, и давайте сделаем один элемент, и вы поймете как это делать. Выделяем Mesh, жмем Tab, и выделяем, к примеру, руки. Жмем один и выделяем до того момента, до которого мы хотим обрезать это все. Я выделил так жмем пи английскую и жмем selection у нас руки отделены теперь alt h для того чтобы раскрыть скрытые объекты и выделяем руки и выделяем скелет после чего файл экспорт fbx ставим галочку select object чтобы экспортировать только выделенные объекты. Давайте экспортируем это как Hand. Называем Hand. Снимаем галочку с Bake Animation и снимаем галочку с Add Leaf Bones для того, чтобы не создавались дополнительные кости. Жмем экспорт и проделываем то же самое с остальными частями. Выделяем Mesh, выделяем ноги, где мы хотим обрезать, голову отдельно и тело отдельно. Ну, в зависимости от того, сколько вам нужно частей тела, столько вы и э, делаете отдельных мешей. После чего переходим в Unreal Engine. Я здесь создал э, несколько Skeletal Mesh компонентов. Которые я буду использовать для модульного персонажа. И также в Construction Script я подключил их все к Set Master Post Component. Здесь у нас меши, здесь у нас основа. Основой у нас будет являться голова. Поэтому давайте импортируем все меши. Food, hand, head, leg, stores. Жмем открыть. Импортируем на Unreal Engine Skeleton. Import all. У нас добавляются все мыши сохраняем на всякий случай и теперь выставляем эти мыши э, в нашем блупринте персонажа э, находим head дальше находим торсо, дальше hand legs food. Compile, save. Переходим сюда. Единственное, что мы здесь немного не У нас здесь меньше выделено. Давайте вернемся назад. нам нужно чтобы все было одинаково снова P. alt h выделяем скелет выделяем руку файл экспорт fbx hand и здесь я просто сделаю hand reimport mesh и все у нас модульный персонаж готов мы можем двигаться все у нас работает все у нас сделано И после чего, да, если с предыдущего урока мы возьмем и заменим торс на меш одежды, то мы получаем одежду, под которой у нас уже не будет а, дополнительных мешей. И у нас не будет каких-либо артефактов. То есть у нас все работает. Ходьба. И нет никаких артефактов да у нас есть э, то что мышь выходит за пределы нижней части одежды но здесь мы можем сделать э, симуляцию ткани либо что-то еще но я думаю это мы рассмотрим уже в следующих уроках поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока